всем привет дорогие друзья приветствую вас на канале планета информации сегодня мы попробуем немного заработать ничем не рискуя так может сделать абсолютно каждый человек достигнувший возраста 18 лет но перед началом видео обязательно подпишись на мой телеграм-канал ссылка будет в описании погнали Друзья, не спешите ставить дизы Я никого не призываю ставить ставки Заранее вас предупреждаю Что это плохо и ни к чему хорошему Никогда не приведет Я просто, так сказать, решил проверить И разобраться в честности Букмекерской конторы Parimatch Все блогеры рекламируют ее Опираясь на то, что в Parimatch есть Страховка первой ставки В общем, если вы новый игрок То вам можно без риска Поставить первую ставку Не более 2000 рублей и в случае, если Ваша ставка проиграет То вам на счет вернутся эти деньги И вы сможете их вывести По сути вроде бы вы ничем не рискуете да? Я решил разобраться И проверить так ли это Я в букмекерской конторе пари матч Зарегистрирован еще не был Поэтому я считаюсь новым игроком И мне как раз таки доступен Такой бонус как страховка ставки Давайте вместе зарегистрируемся Проверим насколько это сложно И сколько времени у нас уйдет От момента регистрации до момента Ставки. И еще обязательно досмотрите этот ролик до конца, чтобы узнать прошла ли моя ставка или все-таки нет. Итак, нажимаем регистрация, тут вводим все свои данные, имя, дата рождения, телефон, email и пароль. Подтверждение телефона. И вот тут нам говорят подождать минуту, пока идет проверка данных в системе ЦУПИС. Проверка завершена и сейчас нам нужно идентифицировать свой аккаунт. Сделать это можно двумя вариантами, через госуслуги и путем загрузки документов. Для успешной идентификации вам необходимо загрузить цветные фотографии ваших документов, а также селфи, на котором отчетливо должно быть видно ваше лицо и лист с надписью паримач. Хорошо, вот пример того, как должно было выглядеть селфи. Окей, давайте так и сделаем. Сейчас поставлю видео на паузу и после того, как все будет готово, мы вернемся. Итак, друзья, загрузил я три фотографии. После их загрузки потребовалось подождать еще минут 10 на проверку этих документов. И мой счет идентифицировали. Теперь нам нужно пополнить свой личный счет. Я буду сюда переводить 2000 рублей. Это ровно та сумма, на которую дается страховка ставки. Пополнять я буду через киви. Тут, я думаю, нет ничего сложного. Поэтому давайте мы этот момент быстро перемотаем. Счет пополнен. Теперь осталось дело за малом. Это поставить ставку. Напоминаю, что наша ставка будет застрахована, если она не будет превышать 2000 рублей. Причем неважно, на какой коэффициент вы ставите. Хоть там на 1,2, хоть на коэффициент снижения. Что, неважно на какой вид спорта, неважно ординар это или экспресс. Я уже нашел ставку, на которую буду ставить. Так как я достаточно пристально временами слежу за хоккеем, я в нем немного разбираюсь. И я думаю, что сегодня, это видео я, кстати, записываю 8 октября, в матче между ЦСКА и Амуром победит команда ЦСКА с разницей в две шайбы. То есть, так называемая фора минус полтора. Вот я нашел эту ставку. Коэффициент на то, что я хочу поставить небольшой, всего 1.47, это значит, что при ставке в 2000 рублей мой общий выигрыш составит 2940 рублей, то есть 940 рублей чистыми. Давайте поставим, ведь у нас первая ставка и мы в любом случае ничего не потеряем, так как если она не пройдет по заявлению букмекера, они вернут нам 2000 рублей на счет и мы благополучно сможем вывести их к себе на кошелек. Вернут или не вернут это мы сможем. Можем проверить, как вы понимаете, в случае того, если ставка не пройдет. Ну а если пройдет, то я просто выведу деньги. Ставку я поставил, остается ждать начала матча и болеть за победу ЦСКА. Поставлю видео на паузу и вернусь после матча. Итак, друзья, ставка моя благополучно прошла. Не сказать, что я сильно рад, так как не удастся вам показать, что было бы, если бы она не прошла, вернули бы мне 2000 рублей или нет. Но, друзья, мне удалось узнать достаточно интересную вещь. Как же все-таки происходил бы возврат денежных средств по страховке ставки? Если пари завершилась в пользу игрока, он получит свой заслуженный выигрыш и потребность в возврате отпадает, как собственно и произошло в нашем случае. Если же ставка проиграла в течение 72 часов, на бонусный счет беттера поступит 100% от поставленных средств, но не более 2000 рублей, для компенсации проигрыша и дальнейшего вывода денег нужно поставить всю сумму бонуса на события соответствующие условиям коэффициент выбранного пари выше 185 тип ставки ординар либо экспресс неважно, ставка не была возвращена по услуге кэш-оут с момента активации кто не понял то есть после того как вы проиграете свою первую ставку чтобы потом вам возвратили 2000 рублей вам для начала вернут эти средства в бонусном виде но чтобы их можно было вывести их нужно поставить еще на какое-либо событие причем на коэффициент не ниже 185 если вы их второй раз проиграете то соответственно вам ничего не вернут если выиграете то вернут ваши первоначальные деньги плюс ваш выигрыш поэтому как оказалось да не все так гладко а минимум получается придется ставить две ставки так что ставить или не ставить решать вам, я для себя попробовал, ну мне повезло, я выиграл с первого раза. Повезет ли вам никто не знает, деньги я кстати вывел на тот же киви, пришли они моментально, так что все хорошо 940 рублей чистыми я заработал. Что я еще могу посоветовать вам в ставках, то это то, что поставить одну ставку с учетом этой страховки можно, но только если у вас эти деньги не последние, а если играть долго, на дистанции то как ни крути букмекер в любом случае вас победит и вы останетесь в минусе из-за заложенной коэффициенты маржи. На своем канале Вадим Дочь Иванов, кстати, уже рассказывал схему, почему обычный игрок никогда не сможет обыграть букмекерскую контору. Сейчас я вам также наглядно попытаюсь это повторить. Смотрите, есть контора, которая зарабатывает основные деньги. Есть блогеры, которые рекламируют эту контору и тоже зарабатывают деньги. Есть различные рекламщики которые также зарабатывают деньги есть сотрудники букмекерской конторы, которые обслуживают теми или иными способами букмекерскую контору они, конечно же, что делают тоже зарабатывают еще есть обнальщики, которые тоже зарабатывают и, конечно же, государство, которое от официальных БК получают налоги но откуда же идет основной приток денег, с чего все эти структуры зарабатывают деньги все правильно их в букмекерскую контору приносит лох так что друзья не заигрывайтесь и не связывайте с конторами всю свою жизнь ссылку на париматч оставлю в закрепленном комментарии кому интересно поставить со страховкой то можете один раз это сделать но не более того если вам было полезно это видео поставьте к нему лайк на сегодня это все увидимся в следующих видео всем пока